Здравствуйте! Сейчас зима. Время цветения наших орхидохидей. И наши подоконники похожи на цветущий сад. Каких, орхидей, каких только орхидей здесь нет. И мини, и огромные фаленопсисы, а какие краски буяют, даже не передать. Вот. Но наступает момент, когда наши орхидеи отцветают. И мы задаем, некоторые из нас задаются вопросом, что же делать с этими цветоносами. Не хочется, чтобы стояли палки. А нужно ли срезать цветонос? Многие не знают. Итак, я хочу поговорить на эту тему. Сначала нам надо определиться, что мы, чего мы хотим добиться, наших орхидей. Если мы хотим, чтобы на нашей орхидее с каждым годом становилось цветов все больше, то на мой взгляд срезать полностью цветоносы не нужно. Мы срезаем цветонос, обрезаем цветонос до первой спящей почки. меня спросили, что же такое спящая почка. Мы смотрим, где наш цветонос процвел. Идем по цветоносу вниз. Вот здесь тоже цветение есть. И первая, вот здесь эта почка не совсем не спящая, здесь собирается веточка расти. И первая почка с чешуйкой ниже процвевшего, Цветонос это и есть первая спящая почка. И мы обрезаем приблизительно, вот как у меня прищепочка, на полтора-два сантиметра выше первой спящей почки. Почему мы так обрезаем? Потому что из этой почки мы можем в будущем получить новый цветонос или детку. Вот если вы не хотите, чтобы на вашей орхидеи присутствовали палки, вот такие безлистые палки, то можно срезать цветонос на пенечек, первая почка после, от стебля и чуть выше на полтора-два сантиметра мы обрезку производим. Тогда на вашем на вашем растении будут только цветоносы этого года. Но почему я не срезаю цветоносы полностью, а только до первой спящей почки? Вот на этой орхидеи она моложеная. Одновременно было шесть цветоносов. Вот здесь чуть выше была детка. Сейчас еще растет детка. Вот на этом цветоносе было срезано три детки. Сейчас бы тоже что-то выросло или детка, или цветонос. Но кот помог, обломал. И вот на этом цветоносе, который срезан уже дважды, сейчас мы можем увидеть вот такое цветение. Вот. Если вам такие цветочки второе третье процветание цветоноса не нужно срезайте на пенек. Если вы хотите получить с одной орхидеи как можно больше деток вот, или цветоносиков то я советую оставить я советую оставить цветонос срезать его до первой спящей почечки и вот Видите, вот сейчас растет новая детка. До свидания, до новых встреч!